Знаете ли вы, что самая частая мысль на Земле- это мысль о деньгах и финансовой независимости. Что бы вы ни захотели, о чем бы вы ни подумали, это всегда будет связано с деньгами. Именно поэтому процесс их добычи, а именно работа, занимает до половины сознательной жизни чуть ли не каждого человека. Несмотря на это, почти для всех людей финансовый успех так и остается просто мыслью. А теперь представьте, что сегодня каждый человек на планете поделится с вами по одному рублю. Им это будет не трудно, ну а вы на утро проснетесь миллиардером. Слишком просто? Да. Вопрос только в том, как побудить их это сделать. Став участником многоуровневой системы структурирования Globox Chain, вы каждый день будете получать на свои счета десятки и сотни денежных переводов. И не по одному рублю, а по несколько долларов. Люди со всего мира будут заинтересованы переводить вам деньги. И вот почему. Весь процесс участия сводится к простым регистрациям, которые структурируются в бесконечной цепочке взаимосвязей по бинарной блокчейн-системе, а с помощью добровольного краудфандинга, который встроен в систему, достигается финансовый интерес каждого человека. По сути, мы производим некую перепись населения планеты, где каждый человек был бы учтен и занимал собственную позицию не только в рамках своей улицы, города и государства, как это есть сегодня, а в общемировой структуре и глобальной иерархии. Цель стартапа Globox Chain повторить уже доказанную теорию шести рукопожатий, посредством которой зарабатывают крупнейшие компании и многие известные вам финансово успешные люди. В системе нет обязательных оплат, и участвовать вы можете совершенно без вложений. Но есть также и платный тариф стоимостью 33 доллара в год. Его покупка присваивает статус платного участника и дает увеличенную по сравнению с бесплатным участником прибыль, а также дополнительный заработок, формирующийся из баллов по бесконечной бинарной системе. Но об этом немного позже. При появлении платного участника 33 доллара распределяется на 8 человек, находящихся во взаимосвязи до 8 уровня. Первый уровень получает 5 долларов, со второго по седьмой – 3 доллара, и 7 долларов поступает человеку, находящемуся на 8 уровне. Оставшиеся 3 доллара – доход системы Globox Chain. Каждая регистрация нового человека встраивается в многоуровневую систему, поднимая все предыдущие ячейки на один уровень вверх, создавая при этом условия геометрической прогрессии, а при появлении на каком-либо уровне платного участника люди в восьмиуровневой взаимосвязи зарабатывают деньги согласно представленной схеме. Давайте рассмотрим пример, как это работает. Зарегистрироваться можно только по реферальной ссылке одного из участников. После регистрации вы получаете собственную реферальную ссылку на сайт Globox Chain, которую можете разместить в интернет или поделиться ею через любой мессенджер. Каждый человек, который перейдет по ней и зарегистрируется, займет ячейку в вашей структуре и тоже получит собственную реферальную ссылку, которую точно также может передать другим людям. Например, по вашей ссылке зарегистрировалось всего 5 человек, и каждому из последующих, уже по их реферальным ссылкам, зарегистрируется также всего по 5. Предположим, что только 20% людей захотят оплатить участие. При этих условиях будет происходить следующее. В первом уровне у вас будет 5 человек. Один из них оплатит участие, и вы заработаете 5 долларов, которые мгновенно переведутся на ваши личные реквизиты. Во втором уровне у вас появится 25 новых людей, а ваш заработок составит 15 долларов. Все повторяется точно так же и далее это 125 человек, и вы получаете 75 долларов. На следующем уровне у вас будет 625 участников, а ваш доход составит 375 долларов. Далее в вашей сети 3125 людей, и вы получаете еще 1875 долларов. Далее это 15 625 человек и ваша прибыль 9 375 долларов. В седьмом уровне у вас появится 78 125 новых участников, а ваш доход 46 875 долларов. И, наконец, в восьмом уровне это 390 625 человек, и вы заработаете 546 875 долларов. При этом общая сумма переводов, которые вы получите в виде краудфандинга, составит 605 470 долларов. И это если только 20% людей захотят приобрести расширенные возможности Globox Chain. В действительности платных участников может быть гораздо больше, как и людей, которых можете пригласить вы или все последующие люди. Если же вы сами захотите оплатить участие, вы станете получать на 3% больше. Но и это еще не все. За каждую оплату система начисляет один балл по бинарной системе из любой глубины ваших уровней, а не только с 1 до 8. И если вы сами платный участник, вы сможете зарабатывать дополнительно с баллов, Каждые 900 баллов, накопленные в левой и правой бинарной сети, симметрично приносят вам 100 долларов дополнительно. Это называется чек. При соблюдении симметрии накопленных баллов, в приведенном примере вы получите 108 чеков по 100 долларов, что составит плюс 10800 долларов к вашему доходу. И это не считая любые последующие уровни, с которых у вас также будут копиться баллы, переводиться в чеки и моментально поступать на ваши личные реквизиты. Кроме этого, первые 15 дней после регистрации любой участник может зарабатывать дополнительный бонус за скорость, который равен пяти процентам к своему доходу. Соответственно, бесплатный участник получает на 5% процентов больше платный на 8%. Необходимо заметить, что ежегодное продление людьми платных возможностей приносит точно такую же прибыль, создавая вам и всем людям постоянный и ежедневный источник дохода. И это при том, что когда-то вы пригласили всего несколько человек. И, возможно, вы и они до сих пор находитесь в статусе бесплатных пользователей. Присоединяйтесь к международной системе структурирования Globox Chain сейчас. Пригласите несколько друзей и просто наблюдайте за тем, как растет ваша сеть. А на счет поступают деньги.